всем привет вы на канале Артон Робокс и с вами Пайн Гранд Симулятор Бокса нам дают парные монеты так, вставайте, возьмем перчатки за 20 нет, у нас здесь тоже давайте, в общем, тогда мускулы себе что сделаем? Ну нет мне не нужны ваши мышцы ДНК 20 тоже стоит ладно давайте мы качаемся у нас уже кольца 5, 5, 5. так ну и идемте уже вот в этот магазин бокса и улучшаем себе ДНК Потому что оно нам как-никак нужно. Теперь у нас 35, понятно. Да, продаю свою силу, так прямо сразу можно Так, а это что еще? Упгрейд? Нужен мне апгрейд ваш. так -с. Ну и давайте уже двигаться. Давайте посмотрим, что у них там соревнования. Можно с вами качаться. А, -а, а, что? Что это такое? Так, ну, давайте побьем игру. Подаем. Ух ты, просто три, три монеты сколько намного дает <губит> так ну давайте покупаем тогда себе перчатки покупаем себе значит вот такие перчатки зеленые которые стоят спасибо мне э -м. в зеленых крайцев. Продали. Это что? Штука... А, так, грей. так. Пойдемте, может, волк где-то есть. Мне нравится, как вот во всех играх таких вот, как, например, Ниндзя. Все, тут это как я А что? Мне нравится, когда они прыгают. Я сейчас какой-то дрыщ. Так, еще прокачиваемся. Под тебе ДНК. 130 стоит. Не, не пойдет. какие есть. Пойдет. О, Вот что называется быстро накопить деньги. А даже, блин, на и надо ходить. 8, давай монет сейчас может 200 монет даже все 200 есть пойдемте купать новые вещички так следующее что мы купим это вот это Ага, четыреста еще накопить. Ух ты, здесь уже много. Надо копить. Сейчас, ну поскольку мне это даст. А тут поединок. Ну тут никого нет, ну ладно. Пойдемте дальше. Так, давайте прокачиваться. Кстати, интересно, когда я самую большой вот таким дрыщем как сейчас чтобы не еду перчатки на это уже нормально большие узкого так ух ты скотка скотка сразу добавляет это поворот все я пошел покупать себе новое днк капец я быстро накачиваю пойдет а я думаю вообще пойдет все так а это мири да сколько они стоят да. так а сколько стоит сколько стоит 600 монет давайте тысячу накопим просто монет там вот тысячи из тысячи то это нормально уже вот. все, идем продавать так, где нам еще мне кто-то на бой что не зовет? а нет, кто-то, друзья, попросим сюда. ничего себе, он быстрый, блин ну и все Тысяча одна есть. Так, сподивляемся. Карту купаем, значит. Такое. О, не, не пойдет. Так, ну ладно, давайте выкачаемся сейчас. Восемьсот. Ух ты! Это сколько мне тут стоять качаться? Так ладно, давайте пока побегаем, пока мы тут качались. Побегаем, посмотрим, что здесь подается. Так. Гемов. Ааа, -а -а, гемы, капец. Здесь не. Ага, есть слой. есть всякие. Подаем. О! Я быстро могу сейчас взять себе новые перчатки. М -м -м. И зачем мне розовые? Ну ладно, как я буду качаться дальше, вы увидите в следующей серии. А с вами был я, Артем Роблокс, всем удачи, всем, пока, пока.